Жук шманает рюкзак. Жук, я... ну, смотри, смотри, поймали. Ха. А жмурон добрый. А жмурон сейчас с вами поделится. Посмотрим, что у тебя. Смотри, кое. Нет Хай Посмотри. А Хай, блядь. Сука. Аж, блядь мне Че? просто смешно щекотка бля а ты же на щекотки боишься да Ажмура да. а, да. а на щекотки боится. А, да иди нахуй да все Кузьма блядь. нахуй иди блин это так смешно было отвечаю Ой, а еще и пистолет есть значит может пистолет а пистолет блин охуенно просто да, Ой, да я просто не могу, это смешно реально было. Вот сами потом посмотрите. Так, Ну давай попробуем еще раз. Постараюсь реально не ржать. Жук, смотри, а я жмуром поевал. Жмур? А добрый. Жмуром сейчас с нами поделится. Так, посмотрим, что что-то тебя. Смотри, Кольц. Оставь ему, хай выживет. Принято, нам все равно половину. Смотри, что за хрень? Нахрена на тебя выбрать? Слушай, да у жмура вообще ничего нету. Блять. Блин, держас, блядь. Блин, это ты смешно. Я, блядь, старался реально потом, когда вот блять прожался. Бля. Блядь, блядь. блядь. держал. Не, а кто камеру держать будет? Она. А мы тебе его на подбородок положим, да Старайся руки мне не трогать, потому что я держу камеру. Руки не трогай, а? руки не трогай, ну потому что все на этого не видно, я держу камеру, чтобы. Нет, ты также говоришь, что и тут тоже всякая фигня, ничего интересного. Только давай, давай. так смотри, чтобы один был день сбоку. Ну вот, допустим, ты с этого боку, Лёва да, с этого обыскивает, а, ну или ты да с этого боку, а Лева да. обыскивает рюкзак с этого, чтобы я просто смог да. это снять. Давайте попробуем сейчас. Смотри! А жмура поймал! Опа! А жмур он добрый! Жмур он сейчас с нами поделится! Посмотрим! Что ж это тебя? Смотри! Коит! Оставь! Хай выживет! Все равно половой ему нету! Подожди-ка! Что а это? Что это такое? Что О! Опа! Да блядь! ну блядь! Да блядь! Кто блядь! Да блядь! Кто здесь? Да блядь! Да блядь! Да блядь! Вот блядь! Да блядь! Да блядь! Да блядь! Да блядь! Да блядь! Да блядь! Да блядь! блядь! Да блядь! Да блядь! Да блядь! Да блядь! Да блядь! блядь! блядь! Смотри, Мура поймал. Ну, он добрый. Вообще-то тебя. Хе, смотри, что я нашел. Что за хрень? Да что тут... в рюкзаке есть? Чё? Да пусто. Даже денег, сука, нет.